Я боюсь высокую цену ставить за целительство. Господь может забрать дар. Ведь дар дали бесплатно высшие. Вам в чистилище Да. То есть за копейки Бог не заберет, а за две копейки... То есть за копейку не заберет, а за две заберет. Кто это решает? Кто вам насрал в голову? Расскажите, пожалуйста. То есть, за копейки, чтобы нищенцевать, это нормально. А, когда человек говорит, ты мне спас жизнь, моего ребенка спас, на тебе подарок, там, например, машину, тогда заберет дар. Да, вы больной человек, да, вам нужно лечиться, вам нужно срочно, потому что, ты даже не без прикола, да, вы уродуете своих клиентов своим э, инфовирусом рабство, нищеты и страдания. Потому что, если вы сами живете в говне, ну, к чему вы можете своего клиента привести? А вы живете в дерьме, у вас, у вас это самое порушено, прям все там в голове. То есть, причинно следственные связи у вас отсутствуют, у вас какие-то мифы, какой-то бред и обострение, скорее всего. Вот представьте, человек занимается целительством, имеет вирус, который уничтожает не только его, но и это самое влияет на его все окружение, на детей, на клиентов. Представляете? Это вот все равно, что, например, вы этим туберкулезом болеете и принимаете людей. Это самое. Ну лечите дыхательные упражнения. Вот больной туберкулезом учит людей дыхательные упражнения йогой. Это дышать. Вот вот это же самое. То есть и, и поверьте мне. Эти ментальные вирусы страшнее любого туберкулеза, любого СПИДа, потому что они не только убивают, они еще мучают всю жизнь. Поэтому я бы многим вот этим вот целителям, так называемым, с обострениями, предложил бы воздержаться. Вам серьезно говорю, просто от вас будет больше разрушения, болезней, страданий, чем пользы. Вот у многих такое состояние ребята вот давайте вот я, вот я понимаю что для вас это как бы проблема да но в то же самое время вот вопрос да, вот просто чисто логический: зачем работать бесплатно вот объясните мне, вот. вы все пытаетесь что-то, вот, я понимаю, вы хотите э, самоутвердиться, что-то умными, вот зачем работать бесплатно, объясните мне, пожалуйста, напишите свои вот эти вот э, идеи. Вот мне больше всего интересно, вот, вот нафига тратить свою жизнь просто так? И зачем заниматься тем, что не работает? Потому что если бы у вас что-то работало, вы бы не могли это делать бесплатно, потому что вы знаете, что у вас есть ценность. Например, я не могу свой тренинг бесплатно раздавать, потому что он работает, понимаете? Он так построен, что у меня э, вот это все работает, э, как целый организм, механизм такой, понимаете? То есть э, тренинг не работает без чата вот поймите это вот вам вам нужен вам вам нужны вот эти люди которые будут вас понимать понимаете то есть вам нужна вот эта вот команда единомышленников потому что как только вы высунетесь вот в свою обычную жизнь когда вы хотите поменяться вас загнобят потому что вы еще слабые потому что вы вам еще доказать нечего понимаете вы для них сектанты вы для них э, если даже зарабатываете вы воры Почему? Потому что вот эта вот э, быдла масса, она верит, что невозможно поговорить по телевизору и денег заработать. Им нужно въебывать с утра до вечера на завод и желательно сдохнуть лет сорок. 40. Понимаете? Говорят дар или даром, значит нельзя спрашивать деньги. Значит, смотрите, э, вот это то, что говорят... Вот это и есть ваши психические проблемы и болезни. Все, что выдается якобы за народные поговорки, это поговорки рабов, которые сделают из вас урода, убогого человека. Вы уже попробовали? Неужели вам непонятно, что это все сделано для того, чтобы вы были бомжом? Вот как вы думаете, если бы это все было правдой, оно бы работало или нет? Вот почему вы думаете, что, например, миллионы человек, получив образование, потратив 20 лет жизни, живут в рабстве, в нищете? Как вы думаете, работает ли система образования? Есть ли у нее результат? Да, есть. Знаете, какой? В бомжа превратить вас. Поэтому я вам говорю, то есть, э, многим до осознания, понимания, что жизнь как-то более-менее работает, очень далеко. Поэтому э, вас убеждать бесполезно. Вот, поймите, вот э, философия у нас какая. <coughs> мы не будем спящего, мы кормим уже проснувшегося. Все. Не учите свиней летать. Не нужно. Вот так оно просто, вот, просто и легко. То есть тот, кому надо, к вам придет, а остальных вы не заставите. У них свои убеждения, у них там это самое. там. Если бабка с ведром с пустым прошла, надо застрелиться, например. Если там кошка насрала в подъезде черная, там вообще можно повеситься. Да? Пожалуйста, живите, вам так удобнее будет. Понимаете, вот эти вот все программы, они нужны для того, чтобы вам не думать. А вот вы когда-нибудь подумали, почему дар нельзя за деньги продавать? Вы в мозг не включали никогда? Не, не, не приходила идея Там мозг включить, подумать в первый раз? Нет? У вас же времени нет, вам же надо было учиться, потом работать, а потом опять учиться, а потом быть учеником пожизненным. То есть, вот от этого и лечим. Фраза «всему свое время» для рабов она, эта фраза. Да. Поймите, что все, что является высказыванием инородными мудростями, является психовирусами, инфовирусами, которые э, запрограммированы специально, чтобы раб э, был рабом. Оно вот настолько просто и примитивно.